вперед еще раз команду давай же взлетай сюжет оборвался на самом интересном месте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 Покажу, расскажу про основные моменты, элементы Ну и в конечном счете, как обычно, сделаем по ней определенные выводы А ты, мой дорогой зритель, для себя поймешь Стоит ли тебе вообще заморачиваться в нее играть или же нет? Ну а мы, конечно же, начинаем Жанр игры это головоломка, исследование Ну и давай уже попробуем исследуем этот совершенно новый мир а, Как мы видим, она у нас уже на русском языке, а это очень-очень хорошо И мы начинаем! Вот в таком вот мы подвале, в каком-то оказываемся Вставай, водопроводчик, говорит нам голос из ниоткуда. Черт, я реально водопроводчик, что ли? Я что, Марио, что ли, или кто я? Что-то как-то залагал немножко. Так, эй, Соня, ко мне кто-то стучится. Так, у меня же не проборно в хате, надо срочно прибраться. Стрихай, срач кругом, а по углам все распихать, по углам. Кто-то там стучится. Здрасте. Пора за работу, кто-то мне там говорит. Как открывать дверь-то? А, я сейчас открою. С ноги, с ноги, нужна твоя помощь, и... Мне нужно, я так понимаю, открыть дверь, а может быть... А, давайте попробуем сразу же взаимодействовать. Да, не забываем, что игрушечка-головоломка, и здесь очень много будет элементов, с которыми надо взаимодействовать. Вот таким образом у нас, значит... Открывается дверь, синий водопроводчик проснулся Наконец-то, ну как бы да Скоро состоится запуск ракеты в целях безопасности Мы собираем всех на главной площади Хо-хо, круто, я точно не пропущу такое зрелище Пойдем Скоро состоится, это я уже понял, пойдем, пойдем Я, я прям спешу на это посмотреть Ты посмотри, какой у нас интересный Мультяшный мир Ой-ой-ой, сколько народу сразу выбежало Посмотреть на это зрелище, пойдем-ка глянем Что у нас тут за ракету-то запускает Такие вещи мне определенно интересно Где ускориться? Ускориться хочу! И вновь грядет звездный час Красного Принца. Куда мне надо идти-то? Где моя точка? Так, Красный Принц, смотрите-ка, выходит. Аплодисменты. Вот это я понимаю, супергерой. Сфотографируй меня с лучшего ракурса. Сфотографируй же меня. Он же какой, смотри. Интересный кекс у нас нарисовался. Тоже пошел смотреть на ракету. Слушай, я хотел впервые тебя так-то пос пройти, посмотреть. Какого черта я на тебя глазею? Ты мне нафиг вообще не сдался, блин, принц. А, сегодня я отправляюсь в величайшее путешествие. А, это ты запускаешь ракету. Первый в истории полет к дому. Дайте подойти поближе разглядеть хоть этого. А, не прыщелыгу. Ох, как, смотрите, как он прыгает, а. Нифига себе, тут так можно, что ли? У него есть все, у, у него есть все улучшения. А, он со всеми улучшениями так прыгает. Запуск через 3, 2, 1, поехали, вперед, командует, смотрите, штурман, э -э -э -э. неполадочки какие-то, вперед, еще раз командую! давай же, взлетай. Сюжет оборвался на самом интересном месте, я вот тоже думаю, что-то я здесь зря, по-моему, пришел сюда. Когда будет запуск ракеты-то, покажите мне уже, ты, что я... Я, как обычно, должен... Да, ага, понятно. И тут я сразу же виноват. Сразу же, как, как, как что ни случится, сразу же я пор, Да, я типа виноват. Ну давай уже починим, что я могу сказать-то. Так, сейчас мы все сделаем. Так, оторвали эту штуку. Это старый вентиль весь проживел. Найди ему замену. Что, мне придется из своего дома, что ли, забрать, а? Вы серьезно, что ли? Вы что, издеваетесь? Где у вас тут вентили есть еще? Я не понимаю. Так, дайте мне вентиль. У кого дома есть запасной вентиль? Мне кажется, далеко слишком бегать не надо. Где-то он должен быть поблизости. Где он? Помогите мне найти вентиль. Сейчас все смотрят только на меня. Вы посмотрите, они все сейчас глазеют на меня. Мне чтобы, блин, помочь. А все стоят, ни хрена ничего не делают. Я тут что, один, что ли, самый рыжий? Где вентиль-то? Надо сходить, наверное, вот сюда куда-нибудь. Скорее всего, где-то его здесь поискать. Может быть, в этом сундучке что-нибудь найдется. И так... О, как раз я искал эту штуку Спасибо! А ты откуда здесь вообще появился? О, вот он! Ну, конечно же Из моего дома обязательно надо вытащить мой вентиль Или это не мой дом? Подожди Это новый городской водопроводчик Забыл заправить ракету Следите за новостями Конечно, я забыл, конечно же Я же говорю, я самый главный здесь пор. Пойдем уже исправим проблемку Попал, называется Да нахрен мне сдалась эта ваша ракета Запускайте без меня, я пойду дома полежу Так, ну что ж, используем Приворачиваем вентиль. О, неплохо. Ну и что? Все, починил, ваше величество. Все готово. Давай запускать уже этого негодяя. О, отличная работа, инспектор по безопасности. Кор король и королева, я так понимаю. Ну что, полетели уже, нет? Будет что-нибудь происходить или что? Там, смотри, мальчик какой-то стоит с граблями. Поехали, давай, давай. Там что-то, смотри, подтянули какой-то светящийся шланг к нему подходит. И полетел наш принц в дальние дали. Чтоб, чтоб тебя мы больше не видали. Да, скатертью дорожка. Куда ты? куда, Какого хрена он сюда обратно летит? Иди уже лети куда-нибудь. Чего он вокруг летает? Тебе что, заняться нечем? Ты вокруг -то летаешь? что вокруг-то летаешь? Что случилось сейчас только что? Что за звук? Стоп, стоп, что это за звук? а, -а, -а! Этот мальчик, смотрите-ка! Этот пацан, он только что активизировался. Это конец света, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Я так понимаю, неспроста здесь вот, этот вот, э, вот эта штуковина да подсвечивается. Надо, мне кажется, по ней как-нибудь запрыгнуть, залезть. Можно, да, по ней залезть? Или как-то уцепиться, может, за нее можно? Нет? Нельзя. Пойдем тогда сходим, проверим. Что это за звук? Наверное, надо проверить сначала, что это за звук-то, а? И не паниковать сразу. Да, парень начал работу. И что? Не пойму. Скорость Х2. Четверной прыжок. Чем мне надо купить-то? Четверной прыжок, да, я могу купить. Ну-ка, давай купим. Четверной прыжок, дайте ко мне. Ну, как мне купить-то? Я же, наверное, не могу этого себе позволить. Спрос стал еще выше. Купи улучшение, пока можешь. Ни хрена не могу. У меня даже инвентаря никакого нет. Чем мне делать-то надо, и я вижу, что этот парень разбушевался Иди в канализацию и проверь, все ли там работает А что такое сломалось? Ну, пошли, сходим, что я не знаю У нас, походу, апокалипсис какой-то, да, у нас парень, смотри, разбушевался с граблями И у нас тут реально ЧП Найдите бункер, так, идем искать бункер За этим чуваком побежали, быстрее, быстрее А ты быстрее ты можешь бежать? Нет, родной Что-то ты как-то медленно бежишь да, Вот смотри, нифига себе он удирает Где у меня суперскорость, а? Улучшение мне надо купить сначала, видимо, чтобы суперскорость прокачать я какой-то медленный, чувствую себя слоупочным каким-то персонажем, который вообще не способен ни на что. Ой, мне по голове сейчас камушком как ударит. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Давайте, ребят, решать проблему. А, что случилось-то? Двери бункера не откроются, нет энергии. Ну, начинается. Вопро... Водопроводчик должен вернуться и найти путь к тому вентилю. Так. Ох, я смотрю, все сюда пошли, да? Все прям-таки пошли сразу же сюда. Ладно, задача ясна. Давай разбираться, игрушечка на самом деле прикольная, игрушечка сочная, да, красо красочный у нас графон, как ты видишь, здесь, я так понимаю, какая-то подсказочка, возможно здесь, да, и кроется ключ к нашему успеху, но, я так понимаю, не совсем, где-то нам нужно еще, я так понимаю, подпрыгнуть, ага, неспроста здесь у нас обратил внимание наш персонаж вот туда что-то у нас там, смотри-ка, появилось. Ага, я вижу, вот, нам надо двигаться по трубам. Так, проходим, и там нас уже ждет красный персонаж. Сюда, говорит он, сюда, что здесь такое? Земля обрушилась прямо под домом, под моим магазином. Возьми это улучшение, мой друг-водопроводчик, и спаси нас. Ха-ха, я-то хотел покупать его. Скорость x 2 есть такое дело. Теперь вы быстрее бегаете и прыгаете в два раза дальше. О, я прям чувствую, вот серьезно, да, изменения на лицо. Ну, скорее всего, после этого улучшения у нас появится возможность перепрыгнуть вот туда, скорее всего, да. Раз! Так, есть такое дело. Давай, два! И это тоже у нас есть. Так, здесь что надо сделать? Разбить стекло, скорее всего, и провалиться вот туда. Можно взять кирпичи, нет? Здесь, мне кажется, надо что-то повалить, порушить ли... Или не, или не надо, или я заблуждаюсь Да, я скорее всего заблуждаюсь Так, давай здесь пройдем с тобой сейчас Здесь можно подпрыгнуть, наверное, не понял Подожди, надо скорее всего запрыгнуть вот на эту трубу Давай, думай, голова, да, по краешку, по краешку и Теперь все более-менее нормально Да, приходится в этой игре постоянно думать Если я спрыгну туда, что-то должно произойти Давай, полетели, йо -о! Да, и плавать тут можно Офигеть, и бегать, и плавать, и прыгать Все, что душе угодно, а туда как? Туда-то вы пустите, меня? Нет А отсюда если? Да, отсюда можно так, дальше-то что у нас? Туда, в эту расщельну. Нифига себе, у нас просто какой-то паркур попер. Я уже чувствую, что мы где-то близко к ключевой цели. Допрыгиваем, есть такое дело. И вот они люди. Вот мы оказываемся в том ящике, да, куда мы не могли попасть изначально. Здесь у нас стекло внизу. Как бы оно у нас не обрушилось, когда мы стырим этот вентиль. Ну что ж, поехали, открываем двери. У тебя получилось, да, так я же супер водопроводчик Ха, спорим, что твой красный принц так не сможет Как именно не сможет красный принц? Это место рушится, я думаю, что сейчас камушек какой-нибудь упадет я провалюсь все-таки, потому что у меня под ногами стекло Водопроводчик, скорее возвращайся сюда И... Ну вот я так и знал, друзья Если честно, первый раз вообще играю в эту игру Я просто сейчас наванговал себе чего-то Да, и у нас Супер Land Six Инч Сандер Начинается, я так понимаю Я так понимаю, что мы играем за какого-то маленького человечка не могу понять даже камень, я не хватает селенок моих. За маленького человечка мы играем, потому что, смотрите, какое все вокруг огромное. Вы только вспомните того гигантского мальчика с граблями. Да, это был просто живой человек, который для нас казался гигантом каким-то вообще нев невообразимым. Так, вот здесь, я так понимаю, нужно подпрыгнуть, запрыгнуть, собрать вот эти монетки. Они у нас нужны для улучшений. Блин, а как запрыгнуть-то? Это типа секретное место, да. В игре головоломки, куча везде секретных мест, да, если мы будем двигаться не совсем по прямой, а немножечко отходить от нее, то мы будем находить вот такие вот ништячки в виде монеток. У нас, смотрите, один, один рубль, смотрим назовем это рублями, да. Один золотой у нас есть уже на балансе. Так, ну что ж, идем дальше, двигаемся. А, тут уже по-любому какие-то элементы, с которыми нужно взаимодействовать. Это что сейчас мы делаем? Подожди. Это мы включаем, да, включили к красный провод мы. Я так понимаю, да, он куда-то у нас уведет вот сюда. Не знаю для чего он нужен, но пускай он будет включен. Раз с этой штукой можно взаимодействовать, то мы ее оставим во включенном положении. Тогда здесь на что такое а, указатель, указывающий на ворота. Так, а где у нас эти ворота? Да, очень пока что все сложно и запутано. Я думаю, что мы туда наверх можем запрыгнуть каким-нибудь образом. Так, что здесь такое у нас? Почему ты весь синий? А, ладно, если у тебя есть деньги, то мне все равно. Это у вас торговец, который нам может продать что-нибудь. Вот, пожалуйста, цены за его улучшение. Прыжок высота, деревянная кирка. 42 нужно? Ни хрена себе. Я думаю, что нам нужно сейчас срочно зарабатывать. Так, давай-ка нажмем еще здесь. Что это было? Что это мы делаем? Подожди. Какой-то разряд мы шарику этому оказываем. Ага. Мой, эй, мой шарик вернулся. Ну, как бы он здесь так и лежал. И лежал. Я ничего с ним не делал. Я так понимаю, может быть, на этот шарик можно запрыгнуть и как-то с ним повзаимодействовать. Что можно делать с шариком? Скажите мне, пожалуйста. Может быть, надо что-то им сбить? Оба! Да, Давай пройдем вперед. Может быть, тогда у нас получится сходить назад. Что у нас тут такое в следующей комнате? Еще какие-то люди у нас шар шарятся здесь. Будем называть их просто-напросто люди, друзья, да. Мне кажется, я что-то не выполнил в прошлой комнате и... Мне срочно нужно вернуться туда и каким-то образом поизучать. Вот, пожалуйста, еще монетка в закутке. Вот тебе еще одна монетка. Здесь можно, наверное, присесть. Как присесть-то? Так ты присядь, родной! Ну, это ж легко и просто все. Не, не могу понять, как, он, как у нас персонаж наш садится. Вот тут у нас что такое? Вот тут у нас почему не включено? О, а там сундук. А, я все понял. Так, несем сюда свой шарик. Свой заветный шарик мы несем... Сюда я понял, в чем прикол. Скорее всего, сейчас мы нажмем на эту кнопочку. Каким-нибудь предметом, типа шарика Ну-ка, давай-ка, бамс, есть такое дело Загора... И дверь открывается, бинго Черт возьми, вот так здесь и работает Механика да, в этих головоломочках Надо до всего додумываться Так, значит мы еще пару монеточек Кому не изделим Обращать внимание нужно на все элементы, которые ты видишь Потому что они имеют определенное какое-то значение Вот да, если бы я не обратил внимания Вот на эту клетку, я бы сейчас не нашел столько Лишних монеток Вот тут тоже, кстати, о, еще две монетки Вот теперь у меня 10 монет Тут, кстати говоря, еще есть монеты, отлично, но, блин, а я с разбега не могу как-то в подкате, не знаю, ну-ка, нифигашечки, друзья, не могу в подкате, ладно, пока что собираем монеты, которые более-менее нам доступны, здорово, ты кто такой, не существует никакого верхнего мира, не морочь мне а, голову, я тебе так-то про него ничего не, не, не говорил совсем, а, вот он, ребят, навык, да, да, да, да, тут надо десять, Тут надо 10, тут надо 42 Короче, друзья, да, мне даже, видимо, подсказывает Игра, что сначала нужно взять навык Сгибания коленей, ага, мы просто, ребята Жмем на Е e на тот или иной навык И нам, я так понимаю, он а, присваивается Автоматически, вот, друзья, наконец-то Присаживаться мы научились гораздо Серьезнее, ты сейчас сам видишь, да, тут надо Прокачивать своего персонажа а, Просто-напросто проходя и собирая Вот эти вот золотые монеты, да, это очень-очень важный момент И теперь мы можем вытащить отсюда а, Две монетки, теперь мы можем Наверное, вытащить вот отсюда, да а, ничего себе здесь туннельчик, смотри какой богатый Этим монетками две штуки набил я У нас уже целых пять А нам надо 10, чтобы купить следующее умение Подпрыгивать немножко повыше Ну я думаю сейчас мы быстренько а, Как говорится найдем, так а тут в щели пролазить Становиться, становиться каким-то образом Уже можно здесь, да, чтобы в щели залазить Я не знаю, так здесь надо наверное, нажать Оп, и что Не получается что-то я, видимо, не так делал. Подожди, я что-то куда-то пошел. А, нормально я пришел. Здесь у нас еще один сундучок. Так, посмотрим, что у нас здесь. Еще монеты. 8 штук уже. 9 штук, друзья. Еще где-то одна монетка, если я сейчас хорошо посмотрю. Тут давай поднимемся наверх. По-любому -по здесь что-то спрятано от моих глаз. Да, и вот она, десятая монетка. Вот, друзья, десятая монетка у нас уже в кармане. И Вот она, друзья, прыжок мы берем тоже. И теперь мы прыгать должны гораздо выше. Вот это я понимаю, вот это по мне. Да, и мы сможем уже запрыгнуть вот на такие вот платформочки. Где-то я еще видел, вот здесь вот должна быть, да, вот оно место, где я в прошлый раз не смог, а в этот раз вообще на изи. А вот с этих штуковин, скорее всего, можно будет тоже монетки фармить, но только когда у нас будет уже а, кирка. О, тихо-тихо-тихо. А вот это интересно, если мы сейчас грамотно прыгнем на лампу. Просто подбегаем, прыгаем, долетаем мы до лампочки, отлично. И теперь уже отсюда, да, друзья, доб добираемся мы до верха, забираем наши бонусные монеты. Тихо-тихо, а, я вижу, здесь надо отключить. Отключаем огонек, перепрыгиваем и проходим, да? А он сейчас не загорится, подожди, давай. А, таймер, кстати говоря, смотри, особенность рычагов есть, рычаги с таймером, тут 5 секунд. Так, нажимаем, прыгаем и проходим Теперь у нас без проблем, получается, пройти Так, и идем дальше Вот, возвращаемся обратно Здесь какой-то механизм лучше нажать Ой, у нас тут, смотри, как хорошо открывается Вот такая вот рампа Здорово, чувак, ты что у нас делаешь здесь? Я нашел коробку спичек, но здесь нет ничего, обо что их можно было бы э, зажечь Подожди, как это нет? А если посмотреть по... Полу... Вот же огонь! Вот об огонь же можно зажечь Подожди, и что с ними делать, с этими спичками? Подожди, давай, берем спичку а, для чего? А, картон поджечь, интересно Кстати, да, механика, друзья, чувствуете? Картон можно поджигать Давай зажигаем спичку сначала Тихо-тихо, оп, поджег А ты говоришь, нельзя поджечь Ну-ка, давай сейчас зажжем картон Раз, и все, друзья Вот еще одна монетка в нашу копилочку Где еще можно картон сжечь? Ага, вот тут вот можно картон сжечь Пока, ребят, горит спичка, надо успевать сжечь картонки Которые мы видим, потому что у спички, смотри, у нее а, есть момент, что она сгорает и просто-напросто падает. И мы ее уже подобрать можем, конечно же, но поджечь уже ничего не сможем. Поэтому ресурсы, как говорится, надо расходовать тоже с умом. Интересно, на самом деле, увлекательная очень головоломка. А, ты, когда проходишь ее, да, ты постоянно думаешь, у тебя мозг постоянно работает, да. И это очень мне нравится, черт возьми. Ты типа новый шахтер? А что ты синий? Так, ну-ка, рычаг. О, так я могу запрыгнуть, смотри, что делается. Тихо. Ты видел, что я сейчас сделал? Я в прыжке достал до рычага. <смех> Не бака фича, что называется. Так, и что, мы дальше идем, да? О, я так понимаю, меня сейчас в другую локацию закинет? А, ох, смотри, как меня выбросило. Вот так вот можно передвигаться? Мы попали куда-то в другое место или я там же? Подожди, надо разобраться. Я запрыгнул только наверх. Да-да-да. Ты посмотри, какая здесь красота. Водичка какая-то у нас течет. А через нее, интересно, можно пробираться? Это легко вообще. Так, а я, я там же не все еще исследовал, подожди, подожди, вот там, например, я не забрал еще Прыгаем сюда Монетки, ребят, самое главное здесь собирать монетки, только они нам дают право а, получать какие-то новые а, суперфишечки А вот там, смотри, сундук у нас имеется И как туда допрыгнуть? Разобрать, наверное, лего надо или что? Мы можем разобрать лего? Пока нет, а запрыгнуть туда как? Подожди, подожди. А, я все понял. Когда нас выплевывают из трубы, мы должны как-то подкорректировать и запрыгнуть на эти коробки. Все понял, друзья. Прыгаем еще раз так. Заряжаем себя. Оп, подор... не понял. Так, ну что ж, мы идем дальше. Ой, ой, ой, тут похоже опасности у нас. Это полный зловой, нет, друзья. Главное здесь это не упасть. Мне так кажется, что я вот сейчас быстро так двигаюсь слишком Но сзади осталась еще куча всяких монет, которых я пропустил И не помешало бы вернуться Где свет? Где фонарик? Где мой свет? Я ничего не вижу Включите свет Здорово, ты можешь мне подскажешь? Люблю, когда лава нагревает мои шары Они становятся такими горячими Да, <с chances> ну-ка давай попробуем подогреем наш шарик Можно ли нет облаву нагреть наш шар? О, да, да, да, да, все верно. А, а, если мы его остудим легко и быстро под водичкой? Подожди, давай мы сначала нагреем его по-быстрому? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нагреваем шарик до красна. О, вот это я понимаю. И можно им поджигать, ты смотри, а... Мы только что открыли совершенно новую фишку. О, а здесь мы можем его остудить. Туда, я так понимаю, нам пока что еще рановато. Но, возможно, есть как... какой-то... Подожди, а сгорь... Ах ты ж, -мо! Вот так вот можно просто здесь помереть, друзья. Да, вот, Поэтому будьте осторожны. Да, я понял. Горячий шар будет являться нам... Подсветочкой, да, смотри, от него исходит свеч свечение Стой, стой, стой, стой, стой, ты мне пригодишься Как я, интересно, его таскаю вообще Я же руки обжигаю Да, друзья, теперь у нас есть какой-никакой, но источник света Мы можем хотя бы хоть что-то видеть впереди себя А то иначе вот в эти пещеры заходить вообще опасно Ни хрена ничего а, не видно Интересно, надолго хватает времени? Так, свечки можем зажигать, смотри, как классно Да, все не просто так, мы можем, смотри-ка, обжигать а, всякие столбы деревянные И мы находим сундучок Да, блин, без этого шарика я бы этот сундук точно не нашел Так, смотрим, что у нас здесь Монетки золотые, что же у нас здесь-то еще? Итак, тут мы, значит, в темноте закончили Попадаем в совершенно новую комнату Где нас ждут вот такие вот не очень-то приятные а, Личности Это какие-то монстры, да, первые наши враги Которые пытаются меня достать Но я от них благополучненько ускакал, да Шарик я свой потерял, потому что Мне его тут а, никак не позволили Пронести, а, затушили его водичкой И теперь у меня ничего не остается Кроме как убегать по вот этим вот перекрытиям От этих странных а, персонажей Вонючки, вам меня точно не достать, ведь прыгать ты вы не умеете А я пошел дальше Так, ну что у нас здесь? Переходим в следующую Локацию, я так понимаю Здесь-то в принципе нам делать нечего Очень, друзья, много чего можно здесь Делать в игре, да, очень много Головоломок, головоломки на каждом Практически шагу у нас, да И если не терять бдительности, можно достаточно Легко и бодренько везде все собирать Что за книжечка? Нельзя Что за замочек? Тоже нельзя, у нас тут сохранение Смотри-ка, батареечка Так, тут у нас что такое? Ага, здесь у нас просто появляется батареечка Эту батарейку, я так понимаю, нужно вставить куда-то а, В какой-то вот специальный отдел Вот он у нас здесь находится, доставим да, а, Подается энергия и открывается дверь А здесь у нас ключик Есть такое дело А этим ключиком мы уже сможем открыть дверь Нифига себе механика, да, тут очень много, друзья, всяких интересных головоломок Да, ключиком мы, естественно, открываем вот эту вот, наверное, дверь Или... А, вот она дверь, друзья, ну как? Открыли мы дверь, дальше-то что? Теперь нам будет проще попадать в эту локацию, отличненько, что дальше, куда нам идти дальше, попрыгали дальше, тогда прыгиваем, есть такое дело, да от них в принципе можно легко и просто упрыгать от, от этих типов, если быть более-менее динамичным. В процессе, я по видео смотрел, что их можно будет потом как-то убивать, но это тогда, когда у нас будет кирка здорово, что то мне интересно, расскажешь ищешь выход, а, проверь в Калетауне, он вон там да, друзья, еще я выход, надо срочно двигаться а, дальше, а эти типы меня, смотри, не могут догнать, они даже вот на эти а, базовые какие-то а, выступы, они не могут запрыгивать поэтому можно сильно не беспокоиться по этому поводу, 24 монетки мы уже набрали, идем дальше ну что ж, переходим в следующую локацию Красный кристалл у нас здесь, много картона, который желательно сжигать, иначе он нас просто так не пропустит. Есть вот такая вот труба, есть вот такой вот спуск. Куда этот спуск нас приведет, друзья, ума не приложу, но по-моему... В этой локации я пока что еще а, не был. Ну а исследовать другие локации мы будем в следующих наших сериях по Суперленду. Как обычно от меня традиционные а, выводы. Игрушечка достаточно бодрая, я вам так скажу. Я давно уже не встречал таких свежих интересных а, головоломок. Да, вот как это здесь очень интересная а, игровая атмосфера, как ты видишь. Интересный очень дизайн. Игрушечка постоянно держит в напряжении. Да, постоянно подбрасывает тебе всяческие испытания. И в своем жанре, конечно же, заслуживает денег. Из 10 возможных баллов А что ты, мой дорогой друг, думаешь по поводу Суперленда? Пиши, пожалуйста, свои комментарии И размышления на этот счет, и мы с тобой Предметно в комментариях пообщаемся Ведь у братишки Скретч есть отличительная особенность Отвечать совершенно на все комментарии, которые ты мне напишешь Ну а если ты хочешь, чтобы я и дальше продолжал Играть в Суперленд, то, пожалуйста Поставь свой царский лайкос, для меня это будет Мотивацией, естественно, чем больше Мотивации мы наберем на этом видео Тем быстрее я выпущу следующий видос по игре Ну а ты продолжай и дальше играть, только в самые Крутые топовые игры, приятного тебе гей Play. еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует